Всем почтение! Сегодня буду изготавливать несколько инструментов, сразу несколько из надфиля. В первую очередь отпускаю металл и изгибаю кончик заготовки. Такой изгиб сделает инструмент гораздо более комфортным и эффективным в процессе его эксплуатации в будущем. Произвожу заточку. Затачиваю по системе одного мастера, рекомендации которого реально работают, проверены. То есть, замеряю толщину металла и умножаю на 3. Собственно, так, таким образом я и получаю искомый угол заточки. Данный секрет я подсмотрел на канале Леры Чика. Заходите обязательно к этому мастеру на канал, у него там много полезной инфы по поводу заточки резетчиков. Да найдете точно что-нибудь интересное для себя. Это не реклама, нисколько. Парочку советов лично от себя, доводку режущей кромки я осуществляю вручную на камне, лично я делаю это следующим образом, одно движение в одну сторону, затем переворачиваем и еще одно движение в другую сторону, это важно, ведь только так можно добиться одинакового съема металла с обеих сторон, не менее важна и ровность камня, камни с неравномерной выработкой лучше не использовать, они для этого абсолютно непригодны, отнесите жене на кухню, пусть точит ножи там свои. После камня следует наждачка разной зернистости. У меня это 220, 240, 340, 600, 1000, полторы тысячи. Чем меньше будет шах, тем, разумеется, лучше. Ну и, конечно же, завершающий этап – полировка на коже с пастой Гой. Теперь закаливаю. Закаливаю не жестко, то есть предусматриваю отпуск. А точнее нагреваю, окунаю в масло и охлаждаю при комнатной температуре. Такой закалки вполне достаточно, проверено мной неоднократно. После остывания снова полирую. Лишняя грязь на поверхности инструмента не нужна. Эпично проверяю на листе бумаги. Хотя, конечно, это все панты, Самые обыкновенные понты. Вытачиваю ручку. При этом для того, чтобы улучшить сцепление руки с деревом, впоследствии выполняю две риски. В качестве инструмента обыкновенная гитарная струна. Шестая по номеру. Между прочим, если произвести данную операцию на значительно больших оборотах, струна начинает подпаливать дерево и впоследствии такого вида насечка выглядит гораздо презентабельней. Устанавливаю небольшое кольцо и покрываю ручку моривкой. Очень важно, кольцо следует устанавливать именно перед морением. Если сначала, то есть изначально опустить ручку в морилку, дерево разбухнет и потом уже смонтировать кольцо будет невозможно. Загоняю инструмент в ручки. В качестве клея использую эпоксидную смолу. Мне смола нравится больше, хотя разумеется можно использовать и другое вещество, ну например жидкие гвозди. Да я думаю даже жидкую сварку можно запросто. Завершающий процесс – пропитка маслом. Масло машинное для смазки швейных машин, стрижущих машинок, ну и прочих аналогичных приборов. Режет превосходно. Ну, понятное дело, немного поработав, нужно будет подправить, но это уже мелочи. Разумеется, это инструмент для мелких работ. Я думаю, что дверную раму, или точнее оконную раму, таким инструментом не обработать. Отдельно хочу обратиться к тем, кто будет повторять. Надеюсь, хоть кто-нибудь да, когда-нибудь да повторит. В общем, что, друзья, если вы начинающий, аматор, как я в этом деле, главное, что... Не опускать руки. Самое сложное в этом деле это заточка. Честно вам признаться, я пока вник во все тонкости несколько раз перетачивал. Это наверное раз 20-30 пришлось мне. Пока разобрался, что к чему и до какой степени необходимо затачивать. Не очень-то это и простая задача, я вам скажу. Но на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а я жму руку, но посрам. Пока. Мусор прочь, прочь, прочь, прочь.